Прошлое видео по фактам серии Готики вам зашло, и вы прямо залайкали это видео, за что вам огромное спасибо. Были даже комментарии, что я недооцениваю серию, потому что всего 150 лайков для продолжения это несерьезно. Поэтому вот вам вторая часть интересностей и фактов по серии Готика. И первый факт касается Готики сиквела. Дополнение к первой части игры, которая официально так и не была издана. Сюжет игры должен был стартовать после нескольких месяцев обрушения барьера. При этом взрыв очень сильно повлиял на местную живность. Поэтому в Сиквеле есть очень интересные новые существа, такие как Волк Нежить, Демонический варан и Демонический тролль. Сама же модель демонического тролля в будущем использовалась в Готики 2, как модель черного тролля. Также в Сиквеле появляются темные магии. Их модель также использовалась в Ночи Ворона в качестве модельки ищущих. Еще одна такая выходка и ты труп. Да разве у такого неудачника может быть руда? Следующий факт касается Мада, которую убили в старом лагере после обрушения старой шахты. Эй, парень, ты новенький? Я тебя раньше не видел. Я пойду с тобой немного, ладно? Уверен, тебе сейчас нужен друг. Во второй части игры в ночь ворона Мад появляется в виде нежити, но призвать его можно двумя способами. Через свита, который призывает Мада, и просто с помощью кодов Марвина. И получить двух разных мадов. Одного мада Нежить, а другого мада Тину. Если призывать мада через свиток, то он будет вашим сумоном и будет всячески помогать вам. В другом случае призывается мад Нежить и будет атаковать вас самих. В третьей части игры многие удивились наличием дракона на континенте. Даже сам главный герой удивляется этому факту. Но почему-то он забыл, что во второй части игры сам дракон рассказывает ему о том, что он опоздал и о том, что драконные ящеры разносят яйца уже по всему миру. «Нам уже сообщили, что ты выбрал путь охотника на дракона. Поэтому мы послали наших отпрысков в твой мир, чтобы обеспечить продолжение нашего рода здесь. Ты уже проиграл, жалкий человечишка». Но и здесь есть объяснение. Дракон расскажет вам про яйца только в том случае, если вы относитесь к гильдии драконоборцев. В другом случае этого диалога не будет. Надей свои доспехи, если хочешь разговаривать со мной. Поэтому маленьких драконят можно встретить в пещере под Кабдуном. Со всеми сопутствующими атрибутами. А именно сокровищами и трупами. Всего драконов в третьей серии 4. Однако контент-мод добавляет еще нескольких. Тем не менее, драконы в третьей части – это обычная непись которая никак не влияет на сюжет. Малоизвестный факт, но единственная лестница находится на болотах, которая ведет небольшой тайничок, где также есть записка от разработчиков. Из-за того, что лестница всего одна, имеется даже небольшая отсылка. В пещере, где вы убиваете Бладвина, очень высоко расположены золотые жилы, до которых просто так не достать, и по этому поводу даже есть диалог. «Ух ты, приятель! Здесь явно много золота! Чтобы добраться до этих самородков, нам понадобится лестница!» Но после падения барьера никто не пользуется лестницами. Очень жаль. Единственный меч, который присутствует во всех частях игры, называется гнев Иноса. В первой части им обладает рудный барон Гамес. Поскольку это одно из самых сильных оружий первой части, получить вы его сможете только после пятой главы, убив Гамеса. До этого времени Гамес неуязвим. Ко всему прочему, если прийти с мечом к Гамезу, он очень будет недоволен. Но потом простит вас. У тебя мое оружие всегда Похоже, стоит переломать тебе пальцы. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Профи урок. Ладно, да, забудем об этом. Во второй части является оружием паладинов. И может быть освещено слезами Иноса. В третьей части безымянный может его получить, открыв 48-й списочный сундук. Ни у торговцев, ни рецепта этого меча нет. Гнев Иноса также появляется в дополнении отвергнутые боги. В Аркании тоже есть его рецепт. И вы можете его сделать. Еще один интересный факт, связанный с гневом Иноса, состоит в том, что это один из тех предметов, которого нет у персонажа Рокфеллера, который имеет почти все предметы в игре. Еще один легендарный меч это Уризель. Это единственный меч, который наносит дополнительный урон огнем. Уризель это великое оружие небывалой силы и мощи, которое может впитать в себя огромное количество энергии и руды. Магия меча связана с руной, которая вставлена в меч. Поэтому Уризель может существовать в виде руны под названием Волна смерти. Если посмотреть на инвентарный код меча, то можно заметить, что он сделан из мифрила. Мифрил – это вымышленный материал, который впервые появился в рассказах Толкина. В трилогии «Властелина колец» этот благородный материал добывали дворфы из недр земли. Как бы это ни было странно, в серии «Готики» есть и дворфы, о чем вы можете убедиться по записке за чистоколом морков, так и меч, создан из мифрила. После падения барьера о судьбе меча ничего не известно. Скорее всего, он остался лежать в обрушенном храме спящего. Как в первой, так и во второй части игры есть интересный код, который вводится в характеристиках персонажа. Называется он South Park и увеличивает скорость игры в два раза. Конечно же, это является отсылкой к известному мультику South Park. Такая же отсылка есть к фильму Годзилла. Если в поле набрать слово Годзилла, то все персонажи вырастут в размерах. Демон Спящий, призванный Беллером по просьбе шаманов, чтобы выиграть войну с людьми, обладал своей собственной магией который наделил Гуру Болотного Братства. И одна из таких магий называется Сон. Магия Сон настолько сильна, что усыпила самого Ксардаса во время последнего набега на Храм Спящего. Этой же магией Спящий усыплял навсегда своих врагов, если они подойдут слишком близко. Тем не менее, даже после изгнания Спящего, магия продолжает действовать во второй части игры, усыпляя любую желаемую цель. Но с этим фактом есть еще один интересный факт. По прибытию в Эрдорат Безымянный делает запись в своем дневнике о том, что храм Эрдорат очень сильно напоминает ему храм Спящего. Кроме того, магия Сон появляется в третьей части игры, однако уже принадлежит к магии Превращения и находится ветки магов воды. На этом с фактами в этом видео все. С тебя лайк, а с меня продолжение интересных фактов о серии Готика. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Discord и Вконтакте, ссылки в описании.